Готовность Вы ничего не можете сделать Просветление случится, когда случится Но своими действиями вы готовите ему дорогу Нельзя принудить просветление случиться Это не причинно-следственное явление Но кое-что можно сделать Подготовить ему дорогу. Можно что-то сделать, чтобы не преграждать путь. Оно случится, когда случится, но если вы не готовы, то можете пройти мимо, даже не узнав его. Многие люди подходят близко к первым проблескам сатои, самадхи, просветления в ходе естественного течения жизни, но не могут его узнать потому что не готовы. Все равно, что прекрасный бесценный бриллиант, данный тому, кто никогда не слышал о бриллианта, он примет его за обычный камень, потому что никак не сможет его узнать. Нужно стать своего рода ювелиром, чтобы научиться узнавать. Просветление случится, когда случится. Никак нельзя его вызвать усилием. Никак нельзя ему управлять. Нельзя заставить его случиться. Но если оно случится, можно быть готовым его узнать. Если вы прекратите медитации, готовность исчезнет. Продолжайте медитации, чтобы вы были готовы, чтобы вы с трепетом ждали, и когда оно к вам приблизится, были открыты и могли его принять.